Добрый день, меня зовут Насулич Мария, я врач, дерматовенеролог, косметолог и трихолог. Провожу инъекционные процедуры, такие как плазмолифтинг, контурная пластика, биоритализация, коррекция морщин бутылотоксином, также аппаратные и уходовые процедуры. Провожу консультации по подбору косметики и постпроцедурному уходу, владея несколькими техниками массажа. Буду рада вас видеть у себя на консультации.